Один мальчик возвращался из школы домой. Он мечтал поскорее оказаться дома, чтобы выпить чаю и поиграть в доту на ноуте. Но этому не суждено было случиться. Недалеко от своего дома, в скверике, его окликнула миловидная старушка, которую он часто встречал в этом скверике. Она попросила мальчика помочь ей донести тяжелую сумку с продуктами до ее дома. Мальчик был воспитанным и не мог отказать старушке, ведь она выглядела очень пристойно. И он согласился, хотя он помнил, что мама ему часто напоминала, что если ребенка просит о помощи взрослой, нужно насторожиться, ведь взрослый человек всегда может попросить помощи у другого взрослого. Но никак не ребенка. Но мальчик подумал, ну что может сделать ему какая-то старушка? Ведь выглядела она очень мило. Да и видел он ее до этого часто. Поэтому мальчик благородно решил донести сумку до дома старушки. Они дошли до ее дома. Он был совсем недалеко от дома мальчика. Вошли в подъезд. И тут мальчик получил сильный удар по голове. И отключился очнулся он уже на полу в квартире той самой старушки которая заманивала доверчивых детей к себе домой и съедала их мальчику не повезло старуха съела его каждый день она отрубала ему какую-то часть тела и варила ее в своем котелке мальчика так и не нашли а старушка ищет себе новую жертву. Остерегайтесь взрослых, ищущих помощи у детей, ведь это все очень подозрительно.